Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги итальянского теолога Вальтера Бини ⁇ Первичная христология ⁇ Кодекс завета. Книга ⁇ Исход ⁇ глава 20, стих 22, по главу 23, стих 33. Это большое собрание гражданских и религиозных законов является наиболее древним из всех содержащихся в Библии. Берет начало в традиции элахистов на севере, затем переплетается с редактором яхвистов и аллахистов на юге и присоединяется к традиции второзакония, как и упоминалось к общему описанию главе 20. Акт того, что в последующих традициях оно не подвергнулось варьированию, предполагает стойкое формирование явно литургического контекста, монолатрической фазы, поддерживаемого священнической традицией. И традиция второзакония его не изменяет, при этом не гарантирует абсолютного монотеизма, а лишь монолатрию по отношению к нескольким сверхъестественным лицам Я и Эль. Название Кодек Завета или Завет является более свежим и происходит из книги «Исход», глава 24, стих 7, даже если создается впечатление, что стих относится скорее к десятисловию. «Исход», глава 20, стихи с 1 по 17. Но поскольку оба собрания изначально принадлежат традиции элахистов и отличаются от других, то есть от традиции яхвистов, исход глава 34, традиции Второзакония и, священ... и священнической традиции, исход 25 и далее, в частности, кодекс святости из книги левитов, глава 17 по 25. Этим наименованием можно обозначить весь свод законов традиции элохистов и особенно в этой книге или Кодексе Завета в отрывке книга «Исход», глава 20, стих 22 по главу 23, стих 33. В защиту классических традиций яхвистов, элахистов второзакония и священнической традиции, лучше их назвать источниками, как в Исходе, так и в книгах «Бытие и числа», а также, на наш взгляд, и в первых исторических книгах «От Иисуса Навина до царств», достоин внимания тот факт, что в каждой из них есть как теофания, так и божественный дар закона и даже обряд завета, например, Исход, глава 24 Кодекс Завета Элохистов можно кратко проанализировать как его литературную и стилистическую структуру, так и содержание, а также историю его воссоздания и редактирования. Стилистически он представляет собой условные или казуистические предписания, согласующиеся с текстами древних законов Месопотамии, в частности с Кодексом Хамурапи. Это Мешпатим – осуждения и приговоры сегодня называются казуистическими или условными высказываниями. Исход глава 21, стихи с 3 по 11, стихи с 18 по 22, стихи с 26 по 37, глава 22, стихи с 1 по 16. Как и в дикологе, наставления или заповеди во втором лице аналогичны «Деборим» называют сегодня аподектическими или повелительными высказываниями. Во втором лице единственного числа в несовершенном прошедшем времени мы найдем в книге «Исход» глава 20, стихи с 24 по 26, стих 22, глава 20, стихи с 27 по 29, глава 23, стихи со 2 по 3, с 6 по 9, с 10 по 12, с 14 по 19. Или также во втором лице множественного числа в исходе глава 20 стихи с 22 по 23, глава 21 стихи с 21 по 23, стих 30, глава 23 стих 13. Семитские языки, имея только два времени, прошедшее совершенное и прошедшее несовершенное, Охватывают ими прошлое, настоящее и будущее время, длительное время, а императив выражают несовершенным временем. Другие предписания, описанные ниже, следуют во втором лице единственного числа. Исход глава 20 стих 25, глава 21 стих 2, глава 22 стих 22, далее стихи с 24 по 26, глава 23 стихи 2. С 4 по 5, -й. а также 7 фраз, вводимые причастием, оканчиваются смертным приговором. Глава 21 книги «Исход» стихи 14, с 15 по 17, глава 22, стихи с 17 по 19. -й. По содержанию Кодекс Завета делится на гражданское и уголовное право, глава 21, стих 1, по главу 22, стих 20, культовые законы, Глава 22, стихи с 22 по 26, 22, стихи с 18 по 31, глава 23, стихи с 10 по 19. Законы социальной этики. Глава 22, стихи с 21 по 27, глава 23, стихи с 1 по 9. На уровне формирования текста при наличии оседлых законов, например, о рабе, доме, убежище, деньгах и так далее. Естественно, нельзя думать только об эпохе Моисея, но необходимо принять во внимание передачу и эволюцию этого текста в библейском обществе. Это не означает, что эти законы образовались позднее, а наоборот, они были засвидетельствованы уже во втором тысячелетии до Рождества Христова. И это означает, что они были известны, и применялись уже у истоков самого библейского общества. В любом случае, они были приняты и адаптированы в ходе своей социальной истории. В рамках этого развития подтверждается, что казуистический раздел Кодекса Завета исход глава 21 стих 12 по главу 22 стих 16 составляет первый законодательный блок, образованный в школах переписчиков, появившихся на Ближнем Востоке и окончательно сформировавшихся, в IX-VIII веке до Рождества Христова в Северном Королевстве в Израиле. И к этому блоку были добавлены законы и ряд других традиций и редакций, вплоть до священнической традиции. Касаемо аномальной структуры, хотим напомнить, что в Кодексе Завета мы имеем зерно откровения, и это прямая речь, помещенная Яхвы в уста Моисея, которая относится к самому Яхве. Исход глава 20, стих 23. Вы видели, что я говорил с вами с небес? Далее, не прерываясь, мы переходим напрямую к стиху 6 в главе 21. Тогда его хозяин приблизит его к Богу. Текст в прямой речи и от первого лица звучал бы так. Тогда его хозяин приблизит его ко мне. Но этого не происходит и далее. В стихе 13 читаем «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, где ему укрыться». И так далее. Очевидно, что этот тип диалога выявляет текст, составленный из двух и даже трех пересекающихся традиций. И по причине многих несоответствий в тексте, похоже, что традиции не были объединены последним редактором текста. Как мы увидим и далее, данная схема повторяется в главе 22 стихи 8, 9, 20, 23, 25, 28. Мы решили сразу же выделить аномалию в упомянутом диалоге с Моисеем, чтобы помочь читателю увидеть проблему, названную нами «Первичная христология», поскольку она была предметом первых столкновений и первых споров в период после раскола между Большой Церковью, Синагогой и представителями раввинской традиции, зафиксированных в Талмуде. Исход, глава 23, стихи с 20 по 33. Завершив Кодекс Завета и перед тем, как приступить к рассмотру главы 24, мы должны вкратце упомянуть некоторые тексты и теологию отрывка исход глава 23 стихи с 20 по 33, то есть обетование земли Эрец Кенан, земли Хананской. Здесь мы видим редактора или коллекционера разных традиций, возможно, редактора из традиций второзакония. После данного Богом закона для земли и до обряда завета этот текст самого обетования земли выражен сложно и громоздко с преобладанием стиля из традиций второзакония. Но не менее очевидно наличие элементов, найденных в редакторе яхвистов и логистов, которые перед традицией второзакония и параллельно с ней связывали пребывание Моисея на горе с возвращением к народу, чтобы заключить завет, Тема чрезвычайной важности, широко принятая всеми традициями. Стих 20. «Ангел» – элемент, рассматриваемый в традиции элохистов в исходе глава 3 стих 2, глава 14 стих 19 и повторяющийся в контексте редактора яхвистов элохистов. Здесь и в главе 32 стих 34 хотя он изначально появляется в традиции яхвистов. Сравните «Бытие» глава 16 также в разных местах, глава 24, стих 16 и так далее. В то же время он отсутствует в традиции второзакония, Ангелология утвердится после изгнания, книга Товита, глава 5, стих 4, а затем распространится в иудаизме и христианстве, хотя в самих традиционных кругах рассматривалась как наследие исконного политеизма и никогда полностью не принималось. Стих 24. Их столбы. Это камни, воздвигнутые как люди, для некоторых фаллический символ, рядом с алтарями, также используемыми хананиями. Они олицетворяли мужское божество, в то время как священные деревянные шесты, ашерот, представляли женское божество – ашера. В археологических раскопках найдены только сохранившиеся во времени столбы, засвидетельствованные также в патриархальное время в Библии. Бытие, глава 28, стих 18-22. И начиная с традиции второзакония, они были осуждены, как мы видим в нашем отрывке, в главе 34, 13, во второзаконии глава 7, стих 5, глава 12, стих 3, глава 16, стих 22. Также в пророках Осия, глава 3, стих 4, 10 глава, стих 1, Михея. Глава 5, стих 12 и, других, и в других местах. Также в священнической традиции Левитам, глава 26, стих 1. 28 стих. Шмель. Шмель заменяет ангела, стих 20. Угрожает и охотится на врагов, противостоящих завоеванию земли. Сравните. Второзаконие 7, 20 Иисуса Навина 24:12. В других местах используется термин «пчела». Второзаконие 1.44, Псалм 117 и книга «Премудрости» Соломона, 12 глава. Стихи 29 30 – это попытка из традиции второзакония объяснить неудачи в завоевании страны. Упорство враждебного населения – такое объяснение необходимо, чтобы не аннулировать божественное обетование. Список причин будет продолжаться. Книга «Судей». Глава 2 стих с 20 по 23 обращается к неверности Израиля, в то время как комментарий в той же книге Судей 3.2 постоян... с постоянством заявляет о необходимости поддерживать воинственный дух. Наконец, Медраж в книге «Премудрости Соломона» глава 12 стихи с 3 по 22 предлагает божественное проведение, то есть дать время для обращения жителей страны. Стих 31, часть А. Эти широкие владения между Красным морем и Ефратом, Синаем и Средиземным морем, очень идеализированы и, по сути, никогда не были достигнуты. Стихи 31, часть Б до 33 стиха параллельны месту в исходе, глава 34, стих 12. Боязнь ассимиляции Израиля с другими народами, как угрозы исчезновения. Сравните места. Во Второзаконии 7.16, Исаии 23.13, Книги Судей 2.3, Первое царств 18.21.